Всем привет, дорогие друзья! На бирже Binance только что получил токен BUSD в размере 1,55 на 1,5 доллара. За перевод другу сумму равную 1 центу. В моем случае я сделал перевод 1 рубля. У меня и у друга аккаунт верифицированный. Скорее всего, это обязательное условие для получения BUSD. Для этого вам понадобится. UID вашего друга от биржи Binance я могу в принципе оставить вам свой можете перекинуть мне 1 цент и получить 1,5 доллара аккаунт у меня верифицированный поэтому проблем у вас воз... не возникнет для того чтобы получить идем в финансы Binance Pay Вот здесь вот будет информация, о чем я вам говорил. Переведите другу и получите полтора BUSD. Кстати, вот моя транзакция. Жмете на вот это вот окошко. Открывается форма. Совершаете транзакцию. И появляется всплывающее окно. Получили ваучер. Через кнопку подробней переходите в раздел купоны и нажимаете кнопку забрать монета будет у вас на балансе дальше можно делать с ним что захотите, продать и вывести например ну а на сегодняшний день у нас проходит airdrop на бирже Eobit можете обменять на трон перевести на биржу и там совершать свопы, трейды, задания и получать дополнительные FASDOLLARS. Ссылка на Binance будет в описании под видео. Мой UID оставлю там же. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.